Самый главный секрет лечения любого кашля. Всем привет, меня зовут Дмитрий Храбров. И моя основная миссия как можно большему количеству людей... Помочь стать здоровыми. Про кашель на этом канале выйдет целая серия видео, потому что это сложнейшая глобальная проблема. И люди часто оказываются в ситуации, когда им никто не может помочь. И сегодня я расскажу о самом главном принципе, о главном секрете лечения любого кашля. Ошибка большинства людей и большинства пациентов заключается в том, что кашель расценивается как некое заболевание и это не так кашель это симптом симптом какого-либо заболевания это кошлевой рефлекс, направленный на то, чтобы избавиться от слизи, избавиться от инородных тел, избавиться от того, что не нужно нашему организму. И в одних ситуациях действительно мы избавляемся от некой мокроты, в других ситуациях рефлекс срабатывает, когда просто есть раздражение рецепторов рефлексогенных зон, максимальное количество их находится в гортане, но тем не менее они есть и в нижних дыхательных путях, и в легких. Если слизистая оболочка в этих зонах раздражена, то тоже возникает кашлевой рефлекс. Таким образом, причин кашля может быть множество, начиная от уха, носа, горла, гортани, трахеи, бронхов, и легких также есть психогенный кашель вы наверняка смотрите этот ролик так как уже устали от какого-либо вида кашля и лечение наверняка приносит недостаточный эффект поэтому ваша задача помочь вашему лечащему врачу разобраться с причиной выяснить симптомом какого заболевания является ваш кашель и внимание когда вы поймете и врачи, которые вами занимаются, поймут симптомами какого заболевания является кашель и начнут лечить именно это заболевание, то и кашель пройдет. И сегодня я расскажу вам об основных, самых частых причинах. Проблемы с наружным слуховым проходом могут запускать кашель. Воспалительные изменения носа, пазух носа могут вызывать кашель. Стекание в носоглотке может вызывать кашель. Раздражение слизистой оболочки в горле может вызывать кашель. Воспалительный процесс слизистой оболочки на уровне гортани, трахеи может вызывать кашель. Воспаление в бронхах может вызывать кашель. Ну и при пневмонии кашель тоже может быть. Это могут быть инфекционные процессы. Вирусные, бактериальные. Это может быть гиперчувствительность иммунной системы. По-простому, аллергия. Это могут быть даже системные заболевания, влияние других органов и систем, например, патология сердечно-сосудистой системы, влияние желудочно-кишечного тракта. В общем, причин целая куча, но элементарное, что обязательно нужно сделать, с чего нужно начать, это обратиться к лор-врачу и к терапевту. Если это ребенок, то к педиатру. Если кашель на уровне груди, обязательно сделать рентген, либо компьютерную томографию органов грудной клетки. Если кашель вызывается ощущением стекания слизи в носоглотке, то обязательно рентген пазух носа. Ну и в зависимости от выявленных проблем, назначается следующий круг обследования. В следующих роликах мы поговорим с вами о различных видах кашля, о заболеваниях, симптомами которых является кашель. В общем, впереди будет много интересного и полезного. Записаться ко мне на консультацию можно по ссылочке, которая сейчас появится вот здесь. Вся подробная информация на сайте храбров.рф. Лечитесь правильно и будьте здоровы, ваш доктор Храбров.